Здравствуйте! Сегодня я хочу рассказать о своем гараже питбайков У меня их три штуки в данный момент Но ну, я думаю, будет интересно вам узнать что-то о них Первым был приобретен вот этот Прошлой зимой Года еще не прошло Питбайк БСЕ-125 Выпуска 2014 года Куплен был практически в идеальном состоянии Ничего в нем не менялось, не делалось. Единственное, было вот недавно, я снимал видео, заменена ведомая звезда. Поставлена защита подшипников на обоих осях. Это было сделано в начале сезона весной. И шланги были топлены и заменены на шланги от окушки армированные. В общем-то и все. Ну, менялось масло, регулируясь клапана. Ну, никаких проблем, в общем-то, с ним нету. Единственное, вот, когда покупали, пластик уже был немножко покоцан. Но это особенность пластика BSE он довольно жесткий и не гибкий. Вторым весной, покатавшись на BSE, я купил. Новый в салоне выпуска этого года, вирус X2 Monster. Аппаратик очень легкий, он на 10 кг легче BSE, что чуть ли там 57 кг вес у него неснаряженный. Ну, никаких проблем с ним не было, тоже была поставлена защита подшипников в начале сезона. Поставлена защита заднего Вот Это от передней вазовской стойки. Она узковата. Поэтому не советую ее ставить. Я ее не убираю. Она работает. Ничего с ней не происходит. Но чисто визуально она менее симпатична, чем гофра. Вот газ от газели. От 402-406 двигателей. Я покажу на ТТР. Тут, в общем-то, тоже только были вот шланги еще заменены, тоже нормированные. И больше ничего не делалось. Аппарат катался, все, весь сезон. И только радовал. Ну, единственное, вот сейчас он продается у меня. Можете на Авито посмотреть. Есть он в набережных челнах. Покупал я его за 40 тысяч, продаю за 32. Ну, Маловат он мне, чисто для меня, для моего роста и веса, поэтому я было с чем сравнивать, и на БСЕ я чувствовал себя более комфортно, поэтому было принято решение купить такого же размера Пит им оказался ТТР-125. Куплен он был буквально месяц назад, тоже 2014 года выпуска, а, тоже я хотел, чтобы была фара и электростартер. Тут все это присутствует. Пробег на нем по заверению хозяина 6000 километров. но ну, не знаю. Резина в неплохом состоянии. Второй комплект мотардовый Тоже он практически новый. Ну, 6000, что прокатиться. Я не знаю, там какие колеса должны быть. Тут они. Ну, минимальный износ. Ну, что на нем делалось тоже из таких хотелок. Вот были поставлены уже другой тип пыльников. Это я тоже снимал одно из предыдущих видео. Это от Нивы. От шаровых опор пыльники спереди и сзади. То, также я поставил армированные вазовские шланги на топливную систему. Поменял масло ну и в общем-то тоже ничего больше такого с ним не делалось. Заводится, работает, валит. Все, что я могу сказать. Цепь в отличном состоянии, звезды родные тоже, никакого износа. Кстати, здесь на БСЕ тоже цепь родная стоит, 420. Немножко чуть-чуть растянулась она, но я вот звезду побольше поставил. На 43 зуба. И это все убралось. Она нормальная цепь. Видите, вполне в рамках приличий. там место еще есть ее подтягивать запас. Пластик на ТТР весь целый. Нигде ничего не, не содрано. Вернее, не сломано. Но наклейки родные содраны. Предыдущим хозяином. Я уже заказал в Питере. И они уже едут ко мне комплект наклеек. Металл мулиша. Такие с черепами. В красно-белом оттенке. В красно-белой цветовой гамме. И все это дело обклею. Следующее видео будет на следующей неделе. Скорее всего об этом. Как я буду менять внешний облик. ТТР-125. Этими наклейками. Вот я купил вчера. Такую же гофру, вот какую поставил газовскую, да, на ТТР, такую же купил, подорожали они на 10 рублей, там 119 что ли стало стоить. И поставлю я ее, когда руки дойдут, когда захочу, вот сюда ее на BSE-125. Потому что, несмотря даже вот на эту защиту, грязь на что попадает, попадает. Ну, Лучше защитить, что от пыли, от грязи. Говка не помешает абсолютно. Может возникнуть вопрос, почему питбайки? Почему я не возьму вместо, скажем, трех двух питбайков один кроссовый мотоцикл? Ну, я считаю, что питбайки по соотношению цена удовольствие от езды и безопасность они вне конкуренции потому что сильно на нем не разгонишься мощности в нем все таки не столько сколько а, в красочах 250 кубовых вес а, вес 60 килограмм максимум 70 67 а, удобно перевозить удобно а, вытаскивать откуда-то удобно перетаскивать с места на место. Ну, не знаю. Мне они нравятся. Именно такой форм-фактор, питбайк, соотношение, соотношение мощности, веса, удобства в эксплуатации. Ну и простенький он, дешевый в обслуживании, ничего тут такого сверхъестественного нету. Детали все простые, взаимозаменяемые на многих двигателях, коробках. Те же самые звезды, цепи там и так далее. Вот. Пока меня все устраивает. Поэтому в следующий сезон тоже я планирую кататься на питбайках. Я, сын... Вот. Ну, потом, может быть, мы созреем до чего-то более серьезного. Но пока... пока этого достаточно, чтобы удовлетворить свое желание ездить на мотоцикле. И как-то выбрасывать адреналин по выходным дням, по полям и по лесам. Вот так. Ну вот, вроде бы и все. Вот такие у меня мотоциклы. Если у кого-то будут какие-то вопросы по любой из этих моделей, могу ответить. Пишите в комментариях. Особенно вот по вирусу X2 вообще информации в интернете нету. Могу все рассказать, показать. Может кому-то нужно что-то сфотографировать. Пожалуйста. Вот, кстати, я заказал для мотоциклов вот такие металлические табуретки, подставки. Очень удобные. Вот Вирус уже на нем стоит. Вывешен он на таком направленном хранении. Ну а на второй табуретке я ставлю при обслуживании другие мотоциклы. На зиму, когда уже совсем мороз будет, повешу какой-нибудь мотоцикл на вторую табуретку тоже. Ну вот и все. Пишите, задавайте вопросы. Всем пока!